Так, Audi Q7, туарек А6, прочие дизельные двигатели, точно так же на бензиновых. Можно замерить стартерные обороты. Часто вопросы идут, как сделать и зачем. Сперва надо снять стопливные рампы с вот этого клапана. Вот этот разъем вот его надо снимать аккуратно чтобы не сломать во всех видео показывал я как это делается сперва нажимаете на него потом вот этот щелчок подымаете и тянете на себя вот он забивается грязью высыхает и так далее его можно сперва продуть потом полить в и он более-менее легко отскакивает. Так, значит, сняли клапан. Далее подключаем Васю диагности. Можно подключить его дисс Примерно будет так же выглядеть, но там не совсем удобно, не совсем не нравится. Васи диагности можно построить график. В общем, кому чем удобно. Подключаете, ставите, выбираете группы и прокручиваете Зажигаем. и прокручиваете стартером секунд 5-10. Обороты стартера до ремонта А6-я турбо турбодизель, когда машина не заводилась. Включаем зажигание. Выбор блока. Блок двигателя, измеряемые величины. Нам нужна первая группа. группа, вот, написано «Обороты двигателя». Но при запуске это будет как обороты стажделя. Так, возьму еще 21-ю группу для себя. Берете журнал, делайте себе пометку. Нажимаете выполнить, крутите стартером, готово закрыть, готово назад. Далее. Открываете программу для просмотра логов. И имеете... Что вы имеете вот у вас обороты стартера то есть если бы мы <coughs> не отключили бы датчик то у нас бы двигатель завелся вот и смотрим Начальные обороты 147, и пошло 189 оборотов стартера. Хочу сказать сразу, что если у вас обороты стартера будут меньше вот этой цифры, у вас сигнал на форсунке не пойдет, и форсунки не откроются, двигатель соответственно не заведется. По моим скромным подсчетам давление пойдет где-то от 100 20-130 оборотов так, это обороты неплохие, стартерные 190 лучше бывает 210, но это будет потолок Ага, так, файл. Новый файл. Что а там получится, блядь? Выбор теста. Электропитание. Так. Давай, аварийка. Раз, два, три, четыре, пять. Зажигание. Раз, два, три, четыре, пять потухли запуск. Зажигаю давай. Свет. Ты дальний, да? Лучше. Спасибо. Yeah.